Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, преподаватель йоги Ирина Савельева. И со мной моя юная помощница Алина Михайлова, с которой вы уже знакомы по прошлому видео. Сегодня мы покажем вам еще несколько доступных асан, которые вы можете выполнять всей семьей. Хочу вам напомнить о том, что йога очень объединяет семью. когда дети, вместе с родителями занимаются йогой, то взаимоотношения в такой семье становятся более доверительными. И семья счастливо живет очень долго. Сегодня мы покажем вам специальные упражнения на баланс, которые помогут вам оздоровить не только тело, но и ваше сознание и сбалансировать мышление как взрослых людей, так и детей. Для детей это очень важно, поскольку балансовые позы, выполняемые детьми, помогают им учиться хорошо, помогают выровнять поведение ребенка, выровнять его психический фон. Для того, чтобы начать любое занятие йогой, необходимо сделать небольшую разминку. Сегодня мы с Алиночкой покажем вам, как мы делаем разминку на наших занятиях. Итак, выравниваем спинку и начинаем из суфийского кружения Выполняем его сидя со скрестными ногами. Начинаем вращение в левую сторону. Спина прямая, бедра расслаблены. На вдохе вращение вперед, на выдохе назад. Постоянно вращаясь мы удерживаем спинку прямой. Глаза можно закрыть и сконцентрировать взгляд в области межбровья. Без напряжения поднимаем глаза вверх и расслабляемся, настраиваемся на занятие йогой. С каждым выдохом э, уходим назад, с каждым вдохом вперед. Внутренняя улыбка, ощущение радости от выполняемого упражнения. Постепенно увеличиваем амплитуду вращения расширяем кружочки вращения. 21-56 раз можно сделать в одну сторону, затем остановиться, сделать глубокий вдох, вытянуться вверх и выдох, поменять ноги, другая ножка будет сверху. Положили руки, расслабились и начинаем вращение в другую сторону. Суфийское окружение является очень действенным упражнением для восстановления работы энергетики позвоночника. Воздействует оно на 26-й позвонок, расположенный в зоне поясницы. Этот позвонок является центром молодости человека, и когда мы выполняем суфийское окружение, то энергия, расположенная в этом месте, называемая кундалини, поднимается вверх по позвоночнику и наполняет своей волшебной энергией все органы, все тело человека. Суфийское окружение очень известно во всем мире, оно применяется во всех школах йоги, и вы тоже сегодня мы рассказываем вам об этом упражнении, вы тоже возьмите его на свое вооружение и делайте его ежедневно, желательно в утренние часы, 21 или 56 раз в одну сторону и в другую. После этого постепенно останавливаемся, и теперь нам нужно будет сделать вдох и задержку дыхания. Делая вдох, вытягиваемся вверх, втягиваем живот и прижимаем подбородок к еремной ямке. Держим задержку дыхания столько, сколько вам комфортно. Например, 7-12 секунд. Затем выдыхаем, отпускаем напряжение и несколько секунд находимся вниманием внутри себя. Это первое разминочное упражнение. Второе разминочное упражнение мы делаем в этой же позе. Вам нужно будет взять руками себя спереди за ногу и начать двигать грудным отделом вперед и назад. Медленно и плавно, сосредоточив внимание в центре груди, перемещать точку вперед параллельно полу и назад параллельно полу, делая вдох вперед и выдох назад. Вдох вперед и выдох назад. Выполняя любое упражнение йогов, статическое или динамическое, глаза необходимо прикрывать, для того, чтобы ваша энергия сохранялась внутри вашего тела. Вдох и выдох. Постепенно, постепенно мы будем увеличивать темп. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Мы выполняем это упражнение в течение одной, двух или трех минут в зависимости вашей занятости, но даже если вы делаете одну минуту, это упражнение принесет огромную пользу вашему здоровью, вашему телу. И в конце упражнения мы с Алиной делаем вдох, поднимаем грудную клетку вверх, опять втягиваем живот, прижимаем подбородок к груди и делаем задержку дыхания. 5, 4, 3, 2, 1, выдох, расслабились. Третье упражнение, которое вы можете сделать для разминки перед йогой, это мы вытягиваем ножки вперед, так вот немножко ножки наискосок, вот так или наискосок, вытягиваем ножки вперед, выпрямляем спинку, захватываем одну ножку, притягиваем к себе, укладываем на бедро и прижимаем коленочку к полу, затем выпрямляем. С выдохом прижимаем другую и выпрямляем. И еще выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Я уверена, что со временем, наблюдая ваше совместное занятие, к вам обязательно присоединятся ваши бабушки, ваши дедушки и ваши домашние животные. Поскольку домашние животные очень любят йогов и всегда чувствуют их чистую энергию, ложатся рядом, обязательно наблюдают за практикой, а некоторые даже участвуют в практике выдох, вдох, выдох, вдох. И еще разочек. Прижали коленочку, выпрямили ножку, прижали коленочку, выпрямили ножку. Вот три самых доступных упражнения для разминки перед йогой. После этого необходимо сделать перекаты на спине. Сейчас перекаты вам покажет Алина. Так, Алина обхватит коленочки, прижмет голову к коленям, на вдохе сделает перекат назад, на выдохе перекат вперед. Вот посмотрите, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. А в этом движении, еще несколько раз в этом движении мы распределяем энергию, которую мы уже запустили по позвоночнику, по всему телу. И таких перекатов надо сделать 5-8. Этот разминочный комплекс вы можете делать как отдельным комплексом по утрам, так и вместе с асанами йоги. Мы желаем вам здоровья, успехов в ваших начинаниях и обязательно большого семейного счастья. Занимайтесь йогой, будьте с нами. Намасте.